Всем привет дорогие друзья! У нас новая раздача от Primal. Первая проходит на сайте, мы получаем монеты каждый день, вторая через приложение. Скопируйте код, скачайте, установите приложение. На главной странице вводите свою почту. Ставите галочку, жмете кнопку. Вводите код из письма. Потом вводите код, который скопировали здесь. Реферальный. И попадаете в личный кабинет. Он выглядит так. Здесь будет значение 4,4. Для того, чтобы получать еще дополнительно 3 токена, вам необходимо ввести в этот раздел адрес метамаска. Можно траст, но траст, говорят, не принимает. Если хотите, пробуйте. Там ничего сложного нет. Нажмете, перейдете, будет строка и кнопка Save. Вводите в строку Адрес кошелька, нажимаете Save, все. У вас здесь меняется значение на 7. Дополнительно будете получать ежедневно на автомате плюс 7 токенов. Есть реферальная программа. Можете копировать свой код и делиться им с друзьями. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.